Совершенно правильно программа нам подставляет 5703. И вот смотрите, комиссия банка. Например, я работала, у нас был фиксированный процент 2%. Если у вас также ставите. Если у вас нет, то пишите, зависит от суммы операции. Будете в банковских выписках вручную проставлять сумму комиссии, которая будет удержана. Записать, закрыть. Сумма платежа. Физлицо номер 3 это 45 тысяч путевочка в Черногорию. 45 тысяч. Договор тоже с физлицом создаем. С покупателем. Договор номер 3 от 2 февраля. Записать, закрыть. Тут все. Значит, провести, закрыть. Но это пока только отражено. То есть сейчас мы отразили то, что нам покупатель прокатал пластиковую карту. Извините, у меня тут дата ушла. Дата ушла на текущую. Нужно поправить на 2 февраля. Так, все, дата исправлена. А далее на следующий день, как правило, если это на выходной попадает, если, например, вам покупатель прокатывал в субботу, то, как правило, этот эквариум будет зачислен к вам в понедельник. Ну, вот нам в будний день прокатывал, поэтому этот экваринг будет зачислен на следующий день. И здесь, вот на основании вот этого документа, оплаты платежными картами, можно создать банковскую выписку. Выделяем документ, создать на основании поступление на расчетный счет. Но поступление, соответственно, это уже будет только на следующий день, как правило. Ну, если у вас вдруг прям в этом банке экваринг, в котором у вас находится расчетный счет, то тогда делайте этим днем по выписке банков так 3 февраля и вот смотрите автоматически программа здесь посчитала комиссию которую указали 2% процента комиссии если вы не указывали комиссию если у вас комиссия плавает то один процент то другой здесь тогда просто эту комиссию руками вы проставляете Здесь вот я еще обычно делаю, знаете что? Здесь расходы на услуги банков. Это я оставляю, когда комиссию списывают банка за ведение расчетного счета, за банк-клиент, за платежные поручения. А когда идет комиссия по экварингу, это уже совершенно другой вид расхода. И я вот рекомендую здесь создать новый вид расхода. Это нужно будет для аналитики. Мне всегда это нужно для управленческих отчетов, которые я готовлю в конце месяца. Я создаю здесь такой вид расхода, который называется соответствующие проценты по экварингу. В общем, очень это пригодится для аналитики. И вид статьи. Вид статьи вы видите здесь вот такими красненькими точками. Значит, здесь обязательно нужно что-то выбрать. Иначе мы не сможем провести. Показать все И подбираем что-то соответствующее. Ну, как правило, это... Сейчас я вам скажу, что сейчас пролистаю. Так... Прочие внерезолюционные доходы и расходы. И здесь обязательно у вас стоит галочка, то, что у вас эта комиссия принимается к налоговому учету.